Здравствуйте, дорогие друзья! Совсем скоро Новый год, и я думаю, что вы уже предполагаете, как вы его проведете. Вот я точно знаю, как я буду проводить 31 декабря, потому что это уже 8 лет подряд практически один и тот же сценарий. Мы с семьей просыпаемся рано утром, и целый день... Я отдыхаю вместе со своими детьми и можем никакой готовки, никакой плиты, никакой тряпки. То есть этот день предназначен для отдыха. У нас есть такая семейная традиция небольшая. Мы с детьми, у меня дети такого в основном маленького возраста, 4 года, 7 лет и 9. Мы ходим на одну из елок в Санкт-Петербурге, в один из дворцов. Но такая семейная традиция, 31 декабря провести под настоящей елочкой, с настоящим, как считают пока дети, Дедом Морозом. Потом мы возвращаемся домой. Уже дома не спеша я накрываю праздничный стол из тех блюд, которые были подготовлены заранее. Сервирую стол тем, что было готово заранее. Дом уже украшен, вся одежда праздничная, и моя, и девочек, и мужа уже подготовлены. И все создана для того, чтобы встретить Новый год легко, отдыхая в праздничной атмосфере. Я, конечно, пришла к этому не сразу, как и многие молодые хозяйки. Я сначала думала, что Новый год – это обязательно, во-первых, это прежде всего такой шикарный, обильный стол, чтобы все наелись, ну, как в советской традиции, да. Но потом, когда я так провела несколько новых годов, я зареклась и сказала, никогда больше, 31 числа без плиты. И вот из этой идеи возник марафон «Новый год без плиты». Я его провожу 8 лет подряд вместе со своими подписчиками. В этом году он тоже будет, 31 декабря закончится, а начнется 1 декабря. Марафон традиционно бесплатный, поэтому приходите, я всех приглашаю. А что мы на нем будем делать? Мы будем каждый день, я вам буду присылать такие небольшие напоминалочки, которые помогут подготовиться к Новому году без суеты и без спешки и сделать все, что нужно. То есть подготовить праздничный стол, и дом, и украшения, и поздравления, и подарки, и одежду. В общем, все-все-все. То есть не надо часами выискивать в интернете, что вам нужно подготовить. Все уже готово в рамках одного марафона. И самое главное, второе такое открытие, которое я сделала уже на протяжении этих лет. Вы знаете, вот это ощущение новогоднего праздника и чуда, которое мы помним с детства, оно, к сожалению, исчезает во взрослом возрасте, если не сделать его и не вызвать как бы самостоятельно. То есть есть несколько таких простых действий, которые нам помогают вернуть вот это самое ощущение Нового года, ощущение ожидания чего-то прекрасного, чего-то самого лучшего. И в новогоднем марафоне тоже очень много будет заданий, которые направлены на создание вот этой атмосферы, да, чтобы у вас появилось ощущение радости от предстоящего праздника. И вы не просто 31 декабря, 1 числа, 1 января встретили Новый год как праздник, а вы провели вот в этом ощущении радости и ожидания чуда весь месяц. Поэтому я всех э, приглашаю подписаться на марафон. Новый год без плиты. Готовьтесь. К самому лучшему Новому году вместе со мной. Всех буду очень рада видеть. Подписаться можно по ссылке внизу этого видео. Там есть ссылка, вы на нее нажимаете. Форма подписки, выбираете, куда вы хотите получать напоминалочки. Еще раз скажу, что это бесплатно. Это мой подарок всем подписчикам, которые были весь год вместе со мной. И давайте вместе встретим самый лучший Новый год в вашей жизни и самый лучший 2020 год.